Так, всех приветствую на моем канале сама себе швея всех с наступившим новым годом 2021 и сегодня это видео будет посвящено пошиву вот таких вот рукавичек Мало половин, мало-мало половин. Почему? Я не знаю, почему я вспомнила эту песню. Это вчера я пробовала выкройку. Ссылку на выкройку я оставлю внизу под видео, где я брала эту выкройку. Пробовала, значит, смотрела, как, что у меня тут получится. И теперь я думаю сделать точно такие же, но только из другого материала. Эти сидят вот так вот, но у меня ногти, то есть вот видите, здесь немножко кажется как будто маловато, но посмотрите на ногти. Я вот подготовила, вот так вот выглядит выкройка манжеты. я практически не использовала, потому что я ее удлиняла. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Я решила сшить из такого курточного материала и сделать стеганку, поэтому взяла вот такой вот, как же он называется? Шелтер Микро, 100 грамм на метр кубический, наверное. Толщина 15 миллиметров. Это у меня вот, вот эта вот штучка, похожая на синтепон, но не синтепон. Я выкроила здесь детали побольше, да? Потом я лишнее уберу. Вот у меня все детальки. Вот каждый по две детали. Вот такой вот. Это курточная верхняя часть будет у меня, да, которую я и буду стегать. Вот такой вот и вот такой. И я на подкладку взяла кулирку вот такого цвета. Тоже все по две детали. Смотрите, вот сейчас я вам покажу на вот этой части, насколько я прибавляла. Вот так вот, короче. Потом а у меня другая обратная сторона. Вот я прибавила здесь буквально где-то 0,7 сантим... на 0,7 прибавила, а подкладочную ткань делала ровно именно по самой выкройке. И вот здесь добавила 8 сантиметров, а у подкладочной ткани на низ я добавила 7 сантиметров, чуть поменьше вот здесь. Вот, принесла все меточки. Тут обязательно нужно перенести все меточки. И сейчас я начну именно делать стежку. Вот я сейчас взяла, попробовала. Смотрите, диагональки я чертила абсолютно произвольно. Да? Сделала расстояние вот здесь вот у меня а, 3. Ну и, соответственно, как там, 3 на 3. <laughs> вот, и просто вот как-то вот так вот разложила. Все начертила мелком линейка померила потом в обратную сторону ну и теперь мне как-то надо подогнать все остальное и потом обрезала вот то есть у меня вот еще одна часть я ее сначала расчерчу всю вот так вот, да, а потом закалываю и пристегиваю но этот процесс я вам покажу а пока все нужно расчертить и так все детали вот эти две части здесь у меня две вот эти две вот я расчертила постаралась сделать чтобы а, немножко было идентично похоже да теперь я вот так закалываю чтобы у меня это не съорзнуло но потом я их все равно уберу они не особо-то нужны Вот и под машинку. У меня тут муж все дело отобрал. Говорит, дай попробую. Смотрите, какой серьезный. Исправительная Сы? колония номер шесть. А <сёк> Прославли. <нас> <сёк> На эту кнопочку. Не, ну где Поднять. стрелочки, да. Упс. Или вот эту, да? Угу. И аккуратненько вытягиваем я призаю не тут, поближе к этому, да. Гражданин начальник, а когда будет обед? А когда это как бы обед сегодня какой-то будет, да? По расписанию, да, что там обед будет. Смотри, как хорошо. Получается, да? Все, что ли? Да, на сегодня все. На две строчки. Можно на перекур. Ну что, я уже все располосовала, как вы видите. Как вы видели, не без помощи вот и теперь что нам нужно сделать мы берем вот эти вот части эти пока откладываем вот так вот кладем лицом к лицу накладываем пальчики вот так вот эта часть чуть чуть меньше ничего страшного сейчас нам нужно соединить вот по меточкам которые здесь остались да вот так вот Смотрите аккуратненько, потому что дырочки же могут оставаться на ткани. Смотрите, как ваши иголочки и вашу ну, ваш материал, из которого вы будете шить. Вот таким образом и нам надо будет все пристрочить вот так вот здесь все ровненько на 0,7 миллиметров от края вот так вот строчкой на машинке все это аккуратненько пристрочить здесь буквально за сантиметр отметки нужно будет вот прострочить чуть больше и сделать надсечку ой и сделать закрепочку Ну, смотрите, вот так вот у меня получилось. Сейчас нам надо вот здесь, вот с этого края, вот так вот аккуратненько на, как-то сказать, ну, короче, аккуратненько вот так вот срезать все примерно миллиметра два-три от края. А вот здесь, вот, вот тут, не доходя сантиметр вот от этого края, вот от этого, да, делаем вот такую тоже надсечечку. Не доходя до строчки, 2-3 миллиметра. И вот здесь все срезаем. До вот этого кусочка. Этот кусочек оставляем. Все, вот так вот лишнее подуберите, вот этот пух весь. и теперь выворачиваем аккуратненько выворачиваем пальчик и все расправляем вот так вот здесь ребро вот это все расправляем Ничего только не надо здесь отпаривать, ни в коем случае. Мне тут сестра сказала, я-то первый раз работаю с синтепоном, но мне сестра сказала, что его гладить ни в коем случае нельзя, он становится тонкий. Вот этот вот кусочек расправляем вот так в разные стороны, чтобы у нас не было толщины, потом, когда мы будем пристрачивать. Так, теперь смотрите, вот эту часть лицом к лицу накладываем вот сюда. И тоже все соединяем по вот этим надсечкам. Да, то есть с этой стороны, смотрите, здесь все просто. Здесь вот надсечка мы соединяем вот здесь, потом дальше идем. Соединяем здесь надсечка, вот здесь надсечка, вот здесь. И когда мы придем сюда, здесь смотрите, из трикотажа, когда я делала, трикотаж тянулся. Так как мы здесь вот застрочили, это место у нас стало поменьше. И здесь просто от вот этой надсечки, вот от этой надсечки, вот мы их соединили, здесь просто раскладывайте ткань так, как она лежит. То есть не ориентируйтесь вот на эту надсечку. И вот в этом месте вам нужно приложить ткань так, вот так вот, да? Вот так и немножко взять чуть больше, когда будете строчить, чтобы вот этот шов, вот этот шовчик захватить, да. То есть здесь мы идем 0,7,07, а здесь чуть увеличили и захватили чуть больше, чтобы шов чуть-чуть, чуть-чуть совсем вот здесь вот прихватить, вот в этом месте. Вот у нас немножко разная будет длина в конце, но это ничего страшного, там подровняем. Вот смотрите, я все соединила, и вот этот край у меня как бы тут сходится, а здесь у меня чуть-чуть вот, вот так вот. И я возьму чуть больше, вот от этой надсечки, где-то сантиметра 3. Я не буду все прострачивать полностью, а только вот так вот сантиметра три. Потому что я потом еще буду резиночку вставлять. И тут тоже, ну где-то вот так вот сострочу, примерно вот так. Вот эту часть я не буду захватывать. Вот смотрите, у меня здесь, я не сразу захватила, я вывернула, потом посмотрела. И я взяла еще чуть-чуть строчечку, сделала, чтобы захватить. И теперь тоже все обрезаем, вот это вот лишнее. Вот я все обрезала. Теперь это все выворачиваем. И опять расправляем. Вот так вот у нас должно получиться. Вот видите, здесь все закрыто аккуратненько. Вот так. Теперь будем делать резиночку. Теперь смотрите, нам нужно пришить вот сюда вот резиночку только с изнаночной стороны. Вот здесь вот. И это вот на этой, как это называется, тыльная часть, да? Чтобы у нас получилось вот так. Вот видите, я уже сделала на одной. Вот такая вот резиночка и вот так она идет с изнанки только на одной части я отмерила здесь 7 сантиметров то есть вот тут вот отмечаем 7 сантиметров вы смотрите сами как вам удобно по вашей руке где должна находиться вот резинка теперь я беру ниточкой и делаю живульку такую большими этими да чтобы у меня стежками, чтобы у меня вот здесь были видны стежки, где я буду прикладывать потом вот так вот резинку и вот так вот строчить. Вот так вот я ее сделала. И теперь смотрите, что я делаю. Я снимаю вот эту вот штучку и вот в это отверстие просовываю резиночку. Вот так вот. Так должно получиться. Здесь кончик посильнее вытягиваю, я за него буду держаться. И назад засовываю лапку. Пристегиваю. Так, вот эту ниточку убираю вот сюда, верхнюю. И вот так подкладываю ткань. Это у меня будет середина. Так, подкладываю ткань. Меняю на зигзаг настройки на машинке. Какие там стоят, по умолчанию те и беру. Так. так, кладу. И сильно натягиваю. Натягивать вот эту резинку я буду сильно. Сзади я буду помогать проталкивать ткань. И вот так вот сильно периодически останавливаясь смотрю чтобы у меня там все шло ровно. обрезаем. Что у меня получилось? Вот так вот у меня получилось с изнанки, и вот так у меня получается снаружи. И теперь надо обрезать вот эти лишние кусочки, да, вот так ровненько, и стачать, вывернуть на изнанку рукавичку, источать от наших мест. Вот от этих, где мы сделали здесь закрепки. Вот так, то есть выровнять на 0,7 сантиметров, укладывая вот таким вот образом резиночку и пристрочить все. Не смотрите, как там у вас по краям будет, ничего страшного, потом мы все это обрежем. Всё, смотрите вот что у нас получилось вот это вот мы выровняем позже а сейчас нам надо в такой же последовательности стачать внутрянку вот смотрите вот все то же самое делаем только вот с этим сначала наши пальчики лицом к лицу стачиваем вот так вот и потом когда это уже будет готово притачиваем вот эту часть смотрите из трикотажа я вот буквально 5 минут раз и все сделала одну, я имею в виду, сейчас вторую сделаю. Кстати, в трикотаже что хочу сказать, тут того резинку делать не надо. То есть на подкладку в подкладке резиночку делать не надо. Подкладка будет вот такая ровная, вы здесь полностью стачиваете. И еще трикотаж вы можете отпарить, чтобы не было никаких волн. Так, ну вот готова, я уже подровняла вот эти две. Выровняла ровненько, одинаково. Теперь мне надо вот здесь вот убрать, вот это выровнять. Сейчас попробую. Ну все, сделала. Теперь смотрите, вот эти вот внутрянку нам нужно вывернуть вот так вот изнанку потому что приятная сторона у нас должна быть без швов то есть вот так вот должно быть это должно быть внутри где-то палец и одеть вот так вот аккуратненько расправляя все швы все там размещая Тоже можете подтянуть сначала нижнюю, потом верхнюю. Ну все, у меня там все удобненько. Вам должно быть удобно, ничего не должно менять. Вот знаете, я сделала поменьше да вот эту внутрянку. И довольно хорошо, прям вообще удобно мне. Вот тут вот еще излишек видать, я вот думаю, наверное, я еще сантиметра отрежу, потому что я буду заворачивать, и я хочу, чтобы, хотя вот здесь вот, хотя вот здесь, нет, сантиметра отрежу. Смотрите, вот на этой рукавичке я делала вот такое здесь небольшое техническое отверстие. То есть я пристрачивала все снутри на машинке, потом выворачивала эту перчатку, все доставала через это отверстие, и у меня как бы получилось вот так. Здесь я боюсь, что через техническое отверстие у меня все просто не, не вывернется. Поэтому я буду все пришивать вручную. Вот вместе месте соединения швов да, сверну вот так вот. И вот это сверну. И вот таким образом. Сейчас я закалю. Вот так вот, да. Я все пройду ручный, ну, иголкой обычной, вручную по тайным стежком. Так, ну что, все готово. Очень долго у меня по времени заняла вот эта вот обработка края. Ну все аккуратненько, как я хотела. Очень удобный, я вам хочу сказать. Единственное, что, ну, ногти мешают, да. А так, ну, просто они божественно внутри, приятные. Это с ума сойти просто. Я в таком, на самом деле, восторге, как вам показать. Так, чтобы это было красиво. Вот, смотрите. Просто в восторге. На каточке состригу и будет вообще супер. Сейчас прям хочется туда посильнее руку просунуть. То есть, вот тут, вот видите, потому что Ногти не дают. Ну просто супер! Вот такие красивые перчатули. Ой, какие перчатули? Барешки, да? Барешки такие. Что хочу сказать после слоя. Мне очень понравилось шить и делать, шить из курточной ткани, работать с утеплителем. Вот этим. Вот Шелдон, да, я говорила, он называется. Хочу теперь, очень сильно хочу себе сделать курточку, но я еще не нашла такую выкройку, какую куртку я хочу. Так, вот с, по сравнению с этими рукавичками, здесь что? Здесь я не убирала подкладку, не делала меньше. И вот, то есть, когда их одеваешь, чувствуется, что там вот э подкладочка мешает. А здесь вот я по подкладку уменьшила буквально на 07 и ну то есть вот я одеваю это кайфец какой кайфец вот все со всеми прощаюсь подписывайтесь на меня ставьте лайки если вам все понравилось шить такие же рукавички у нас еще два месяца зимы все друзья всем пока